Всевышний Аллах сказал о посте «Каждое дело сына Адама увеличивается, за доброе дело воздастся ему в десятикратном размере, вплоть до семисоткратного размера, кроме поста, совершаемого ради меня, и я воздам ему за него, ведь он оставляет свою еду, питье и страсть ради меня». У постящего человека две радости – радость при разговении и радость при встрече со своим Господом – и запах, исходящий изо рта постящего, прекраснее перед Аллахом, чем запах мускуса. А про терпение Всевышний Аллах сказал, воистину терпеливым людям Аллах наградит их полностью безо всякого счета».